там жаловался на туалеты и на душевые, сейчас покажу какие общественные туалеты на пляже. Затока со своими толчками нервно курит в сторонке. И не украл же никто бумагу. Бумажечка. обычный хороший туалет Ты